Давно мне нравишься, нравишься, нравишься Отыскать пыталась я до тебя дорожку Пусть и не получается, не спешу печалиться Жду, когда ты влюбишься, хоть и немного